Мант ТГХ 2008 года. Полная утеря ключей. Восстановили ключ по замку. У автомобиля высажены аккумуляторы. Ждем, пока они зарядятся. Будем машину заводить. Аккумуляторы подзарядились. Попытка старта. не срослось автомобиль завелся со второй попытки